А ну подойду сделаю скрин. Что? Он У Унагрится? Блин, не на кого-то ждать посильнее. Не, ну это реально кибор какой-то. Смотрите, как откусывает гибернический организм. Роботы не чувствуют страха. Они ничего не чувствуют. Сны снятся людям, пойми. Снятся даже собакам, но не тебе. Ты всего лишь машина. Только имитация жизни. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. Аббаба. Омайва, моу синдеиру. Нани. Считаю, что он умер очень больно. А ну мы сейчас немножко с ним поиграемся. А не получится, а не получишь. Ля-ля-ля-ля-ля. Не получишь. У вас мало здоровья. Ведь нахуй я сюда пришел. Дай пять. <связь>